Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Сегодня хочу вас познакомить с клиентом для Android смартфона, в данном случае для смартфона Galaxy, клиентом ВКонтакте. И это секретное приложение. Почему секретное? А потому что его нет в Play Маркете и нет в свободном доступе. Пройдете и скачаете в Телеграм канале данного разработчика, который придумал и который это приложение поддерживает постоянно, причем оно постоянно обновляется, да, и тому подобное. Что, значит, в нем интересного есть вообще в данном, в данной приложухе? Во-первых, здесь нет рекламы, никакой. И что мы, значит, с вами делаем? Зайдем сейчас и посмотрим мы с вами все настройки, которые у нас тут присутствуют. Зашли в профиль. Далее три черточки и далее здесь у нас настройки внизу, как вы видите. да Настройки и вот настройки самого тостера. Да? Во-первых, есть обновление, здесь можно посмотреть. Дальше лента новостей, настроить ее так, как вы хотите вообще. Что-то отключить, что-то включить, здесь много всего. Дальше интерфейс, С, использовать оригинальную иконку. Можно сделать и смотрите, у вас вот такая будет оригинальная иконочка. Причем и никто не заподозрит даже, что у вас тут вообще какое-то другое совершенно приложение. Да? Дальше. Э, темы. Здесь есть тем очень много. амалет тема есть, пожалуйста. Вот такая. Потом покраска. Пожалуйста. Здесь далее. Что вы хотите сделать? Темы мы с вами уже можем убрать и вернуться назад. Далее. Э, еще здесь есть новый плеер, можно включить включить воспоминания или отключить их, наоборот, подписки, всякие там вкладки. Включить скачивание клипов, вообще штучка просто превосходнейшая, я вам хочу сказать, да. Так, еще раз заходим, мы сюда интерфейс, да, здесь плеер, потом Редизайн постов, новый дизайн вида фотографиях в постах, новый вид новостей, свайп камеры в ленте, дальше обрезать запись видео, обрезка записи видео и клипов до вот так можно сделать, потом интерфейс отключить, отключение истории, отключение сокращения постов, ну и стартовый экран вы можете задать как хотите, куда вы хотите, мой профиль, друзья, клипы, сообщения, обзор и новости. Выходим отсюда и идем дальше. В темах мы уже с вами были, но еще раз пробежимся. Выбор предустановлен акцента. Зашли зеленый, красный, оранжевый, золотой, морской. Иконка докбара в цвет акцента. Дальше исходящее сообщение в цвет акцента. Все это настраивается, как вы видите, здесь прекрасненько. Если я нажму, то вот, пожалуйста, в цвет акцента все здесь это дело Будет. Идем далее. Смотрим, что у нас там есть. Ах, извините, не туда нажал. Так. Не туда. настроечки И теперь настройки вот здесь. Теперь. Скрытые элементы нового стиля меню. Настройка скрытых пунктов. Здесь вы можете уже, пожалуйста, скрыть пункты меню. Трансляции, здоровье. Подкасты, покупки. Здесь вы захотите, ну то, что вы захотите, то и как бы удалите. Дальше настроить скрытые виджеты. Также удаляются здесь виджеты. Пожалуйста, какие хотите, можете удалить, чтобы они вам не мешали и не смущали вас. Сообщения. Здесь смотрите, какие сообщения. Расши, э, расшифровка сообщений, ну и так далее, тому подобное. Потом оставить удаленные сообщения. Перехват удаленных со со собеседником сообщений. Если вам что-то напишет и удалит, оно все равно останется у вас, поэтому он не сможет ничего удалить. Новый дизайн с, э, записи, да, потом эмодзи в меню можно сделать, записывать с микрофона, устройство можно сделать для голосовых сообщений звонков. Тему сообщений, оранжевое, розовое или фиолетовое, ну вот розовое прикольно, наверное, будет. Быстрый доступ к сохраненным сообщениям, оставите вот такую вот настроечку и будет просто супер. Новый дизайн мы с вами посмотрели уже, дальше отключить звонки, только в сообщениях, все, или запись голосовых сообщений, это то, что касаемо сообщений, идем дальше, стикеры Telegram здесь их можно добавить, стикеры Телеграм, если вдруг вам так захотелось, ну и дальше, что у нас еще есть, активность, пожалуйста, вы можете выключить активность свою, да, что у вас не будет ни читалка, ни читалка в ЛС, ни читалка в беседах, ни читалка в ботах, ни читалка историй, э, ни читалка голосовых сообщений, менеджер не читалки. Вообще можно тут все, короче, настроить, как вы хотите. Дальше, не писалка, что вы типа не писали, да, ни, э, не отправлять статус о том, что вы собер, э, набираете текст. И здесь тоже это все отмечить, отметить можно. Потом частичный офлайн убирает онлайн и исправляет мгновенно в офлайне после отправки сообщения. Все. Это тоже интересная вещь, которую вы можете сделать. Прокси. Здесь уже прокси можете выбрать. Дальше кешированные треки. Что это значит? Канал в приложениях. Зачем? И здесь. Интеграция позволит использовать возможности ВК прямиком. Ну и... Здесь, кроме воспроизведения, в клиенте будет работать и кэш из плеера. Если вы еще не знаете, то VKX это, пожалуй, лучший плеер для VK с уникальным дизайном и огромной кастомизацией. Все, можете здесь его выбрать, включить интеграцию, сделать кэш, пожалуйста, из библиотек 14 треков. Вот у меня, допустим, да, потом кэшировать прейлист из библиотеки, пожалуйста, и очистить наоборот. Все что еще есть прочее проверить наличие галочки но ну, эта галочка это вот э, вы 100 рублей платите и у вас галочка да она дает кое-какие привилегии дальше отправка с помощью Entel здесь от, отключение отключение будет открывать ссылки напрямую короче если мы отключаем то будет открывать дальше отключить метку ip отключение отправки конфиденциальной информации об устройстве и вас на серверах ВКонтакте. Отключите, если вам важны региональные новости. Все. Ну и дальше результаты опросов. Пожалуйста, показывать без голосования в них. Скачать видео по ссылочке. Какое-то там, допустим. И для разработчиков. Здесь уже для разработчиков. Функции ниже могут вызвать проблемы. Лаги, краши, приложения в использовании. И пошло-поехало. Здесь уже, как говорится, на свой страх и риск. Ну и в итоге мы получаем действительно удобное и интересное приложение. Смотрите, значит, что у нас тут есть. Открываю я с вами музыку. Ну и включаю любой музон. Пожалуйста. Открываю его в плеере. Все. Здесь у меня что есть. Перейти к музыканту. Добавить в плейлист. Слушать похожие настройки. Удалить из моей музыки. И скачать в MP3. Нажали данный трек. Вот, пожалуйста, скачать. Нажали и пошло скачивание. Все. Скачали. И здесь вообще без проблем. Далее. Данном плеере все работает в фоне. Отключили экран. У вас музон все равно будет играть и работать. Не надо ничего покупать и так далее, и тому подобное. Вот такое вот интересное приложение, с которым я хотел вас познакомить. Скачать, как я уже сказал. В описании видео. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung. Просто если видео это было вам полезно, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, оставьте свой комментарий, ну и естественно поставьте лайк. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания и до новых встреч.